Восьмая часть решения задачи D10. Итак, давайте мы сейчас попытаемся решить нашу задачку. Мы применяем теорему об изменении кинетической энергии, то есть изменение кинетической энергии равно работе всех сил. В нашем случае начальное положение, начальная кинетическая энергия равна нулю. В качестве работы всех сил мы взяли только работу внешних сил, потому что работа внутренних сил равна тоже нулю. Сумма работ всех внешних сил равна нулю. Ну и осталось только записать. Наша кинетическая энергия равна сумме вот этих э, значений. То есть вот этих пяти э, э, значений. Поэтому давайте мы их выпишем сейчас. Я даже не знаю, как это сделать. Аккуратно, чтобы не обидеть никого. ну наверное, все-таки воспользуемся вот таким образом, этой штукой. Итак, t равняется. То есть в нашем случае t равняется. Значит, первое тело это что? m1. Ну давайте мы m1 пополам вообще вынесем за скобку. И тогда у нас скобки останется здесь от первого тела v1 квадрат от второго у нас останется то же самое. В1, кстати говоря, вот это я зря сделал. В1 у нас тоже будет везде встречаться. Давайте мы это уберем. Давайте мы вынесем именно М1, В1 квадрат. То есть мы все через первое тело выражаем. Здесь у нас останется единица. Плюс 2, 2 вторых, но это у нас еще одна единица. Плюс, подождите, я пополам вынес. То есть здесь останется двойка. Вот сейчас запутаемся. Как? А потом распутываться будем. То есть, И2 в квадрате. v 1 квадрат мы вынесли. Здесь остается... Пополам мы вынесли. То есть, здесь остается еще... Значит, что? Единица на r 2 в квадрате. Отсюда что у нас остается? Плюс... М1 мы вынесли, а вот зря мы М1 выносили. Ну, сейчас будем делить на него тогда. М3 делить на М1. В1 квадрат вынесли, то есть И3 квадрат. Здесь у нас что остается? Р2 плюс Р2 в квадрате делить на 2Р2 в квадрате, Р3 в квадрате. Здесь у нас что остается? Что-то мне не нравится здесь отсутствие одной двойки. Давайте мы посмотрим, что мы тут натворили. Явно двойку мы где-то прозевали. 1, 2, м м в квадрат пополам. То есть 1, 2, m, v1... А, вот это двойка. А, это у нас общий был. Для... Да, точно. Это у нас было общее выражение. Вот оно. И вот двойка здесь есть. Тогда запишем. Значит, м 1 в 1 квадрат пополам вынесли за скобку. В скобке осталось плюс... Что там, R2 плюс r2 в квадрате, R3 в квадрате делить на э, 2. R2 в квадрате, R3 в квадрате, плюс и пятое тело у нас еще остается. Пятое тело. Ну давайте мы вот эту штуку сейчас закроем. И придем сюда к величине пятого. Вот пятая энергия у нас. Она вот здесь у нас оказалась. Давайте мы ее тоже выпишем. И тоже приведем сюда. Вот к этому значению. Давайте вот здесь я вот так запишу. Плюс. Теперь у нас плюс. Что здесь? Плюс м 1 в 1 квадраты пополам мы выносим. Значит, остается 20. r2 плюс r2 в квадрате на r3 в квадрате. Делить на r2 в квадрате, r3 в квадрате. Плюс, если у нас что, м 5 на м 1 сокращаем. Далее, что в 1 мы выносим, двойку выносим. Остается вот этот дробь. r2 плюс r2 квадрате R3. В квадрате R2. В квадрате R3. В квадрате эту двойка, Еще одна здесь. То есть есть еще двойка. Ну вот так вот как-то сравняется. но ну, все, записали мы теперь, значит, кинетическую энергию. но ну, можем, конечно, для, для надежности проверить. Мы можем проверить размерность, что именно. То есть за скобкой у нас стоит энергия, значит внутри скобки у нас должны стоять безразмерные величины. Раз, два, слагаем безразмерно. Здесь длина в квадрате на длину в квадрате, здесь килограмм на килограмм, здесь длина, длина в квадрате, это длина в четвертой, здесь длина в четвертой, так хорошо. Здесь длина в четвертой в длина в четвертой в здесь длина в четвертой, длина в четвертой. Килограммы безразмерные длина в длина. То есть размерность у нас везде соблюдена. По крайней мере тут мы не ошиблись. Ну и нам осталось теперь записать, что это все равняется сумме вот этих пяти работ. То есть м 1 С синус альфа. м 1 gs синус альфа. Да, равняется. Давайте запишем. Равняется. Далее, что у нас здесь? Минус fm1. Да, так сказать, минус fm1. Минус fm1g осинус альфа умножить на s. Далее, m2gs синус альфа плюс М2ЖС синус альфа. Что у нас дальше? Плюс М4ЖР3. И плюс, ну точнее там у нас минус будет, поскольку туда минус. Вот это Дельта М5Ж минус 5G и там было 174 на R3R5 DM5G R3R3R5 все осталось только подставить численные данные и мы готовы определить ответить на вопрос какова же у нас будет скорость что v1. Собственно говоря, выписывать это мы не будем, но если мы сократим, давайте вот так вот, то есть мы запишем вот эту скобку квадратную, вот эту всю скобку, то что у нас здесь получилось? m1, v1 квадрат пополам умножить на некий коэффициент, там, c2, я не помню, c1 я уже использовал постоянно или нет. И это все равняется вот этой, а это у меня тоже везде все, что постоянный, поскольку здесь все это дано, то есть это равно какой-то постоянный C3, то есть V1 у меня равняется фактически. Вот из этого уравнения определяется. Ну давайте мы подставим все-таки данные и будем уже проверять по ходу, по ходу пьесы. То есть M1 у нас равняется. Давайте я использую э, возможности компьютера и поставим это все попроще. Теперь. А, у нас, кстати говоря, же это все и есть попроще. То есть давайте мы просто разделим на М1. М1 сократим здесь везде. М1, М1. Здесь М2 к М1. А здесь М4 к М1. А здесь М5 к М1. Соответственно, у меня получается, что В1 квадрат пополам. То есть В1 квадрат пополам умножить на 1 плюс 2 плюс... И 2 в квадрате на R2 в квадрате. Так, у нас все это в сантиметрах, поэтому я не буду переводить метр. Это отношение у нас. 8 на 12. 8 12 в квадрате. Плюс 8 12 в квадрате. 8 12 в квадрате. Плюс И 2 на R2. Это что? М3 на М1. М3 к М1 равно 1 к 1 у нас И3 в квадрате это у нас 10 плюс 10 умножить на это что у нас там R2 плюс R2. Это у нас будет часто встречаться. То есть это будет 12 плюс 6. 10 умножить на 18 в квадрате делить на здесь что? На 2. 2 умножить на 12 и умножить на что здесь у нас? На R3 маленькое. Это у нас 9. На 9 в квадрате. Плюс здесь у нас будет почти все то же самое. То есть 10 умножить на 18 делить на 2 умножить на 12 умножить на 9. Еще здесь наверху будет умножить на стоп 10, это у меня было R2, здесь его нету стоп, сейчас мы насчитаем это, I... это было и 3 а тут R3 а R3 у меня равняется 12 в квадрате на 12 в квадрате кстати говоря, двойка у меня здесь в квадрат не входит это тоже ошибка это 1 вторая это тоже 1 вторая ошибки надо исправлять когда мы их находим плюс 20 плюс 20 r2 плюс r2 это 18 умножить на r3 это у меня 12 делить на 12 умножить на r3 это 9 в квадрате плюс М5 на М1, это у меня равняется 20 отношения. То есть, плюс 20. Здесь у меня что в квадрате? 18 умножить на 12. Делить на R2, R3, то есть, то же самое. 12 умножить на 9, но еще умножить на 1, вторую. Замечательно. Это вычислили. Давайте по очереди вычислим. Сначала действительно... Ну, ладно, уже запишем. Значит, 10 умножить на 0,06π умножить синус 30, это у нас 1,2. Минус f у нас, чего было равно? 0,1 умножить на 10 умножить на косинус 30, это 0,88, запишем, да? Давайте возьмем 30. 0,87 умножить на 0,06π плюс m2 к m1 это равняется 2. 2 умножить на 10 умножить на 0,06π умножить на 1 вторую плюс М4 на М1 это у нас равняется 0,5. Да? Плюс 1,2 умножить на 10 умножить на R3 на 12. Минус дельта у нас 0,2. М5 на М1 это умножить на 20 умножить на 10 умножить на 1,74 умножить на R3 это у нас 12. А R5 у нас было сколько? 20. Давайте закончим вычисление в следующем фрагменте, просто чтобы, я думаю, там будут прелести арифметических ошибок, поэтому давайте не удлинять фрагмент, а закончим вычисление в следующем фрагменте и проверим заодно с решением автора.